Всем привет, дорогие друзья! Вот только что я получил посылку, и мы сейчас ее распакуем, я покажу, что в ней. Итак, вот пришла посылка от компании TLC, Total Life Change. Давайте посмотрим, что в ней, и я кое-что вам прокомментирую. Так. ба па -ба бам Оп! Оп! Ну, первое, конечно же... Крутая бейсболка. Так, поехали дальше. Так. Браслеты разные. С ценностями компании. Тут их много, смотрю. Так, вот продукты. Так, это у нас... Чай Иосо, yes, оригинал, so. заварной, да? Тычуй, спирулина, кофе Дельгада. здесь что у нас тут? Масло, ойл. Так, дальше у нас Энергия, витамины, минеральные комплексы. Так, здесь у нас чай. Так, так, так. Это пробники у нас такие вот, смотрите, которые вы почувствуете. Человеку можно дать вот несколько штучек. Тут есть инструкция. И человек может получить свой. получит результат свой. Пробники. Растворимый чай. вот. Так. Пробники энергия просто бомбические, вот здесь пробнички энергия. Затем кофе, тут три пробничка. Так, это у нас энергия еще один. Это пробники. Так, вот это чай заварной. Вот смотрите. Которая делает детокс. Так, это у нас М -м -м -м. инструкция, описание. Энергия. Вот можно почитать кофе. Кому интересно, могу уличку сбросить. То есть люди получают. Так, энергия. Так. Знаете, вот э, мне очень нравится вот, приходят с посылкой такие вот штучки. Мы предлагаем Продукцию и сообщество, которое вы почувствуете. Я хотел бы вот здесь приостановиться немного. Э, наши ключевые ценности. Вот можно почитать. Мы всегда стремимся к большему. Мы все делаем с полной с самой отдачей. Получая удовольствие от работы, мы можем сделать больше. Мы любим друг друга и точка. Благодарность – наш образ мышления. Мы стремимся превосходить ожидания. Мы не ищем легких путей, мы делаем то, что правильно. Просто фантастика. Вот присылают, вот смотрите, TLC, Total Life Changes, тотальное жизненное изменение. Так, их много, вот я так понимаю, чтобы людям тоже раздавать. Так, это чай завернули Кстати, вот этот комплекс, на, здесь 21 порция травяного чая. Вот смотрите, лучший продукт года номер один в 2015 году. Самое главное, тут вот есть сто процентов натуральная, халяль сертифицирован, без ГМО, видите. Здесь все можно почитать. Кстати, он без всяких диет, физических упражнений, сжигает жиры, уход делает очистку. А вот смотрите, вот есть вот этот такой у нас еще продукт. NutraBurst, Boost. Тоже TLC компания. Смотрите. Вот этот продукт, это продукт, который бьет все мировые рекорды. В Америке 18 лет продается. И вот у нас он только зашел на рынок. И на этом продукте я хочу остановиться. Вот и. Нет, давайте я в следующем видео специально запишу для вас, что это за продукт. Раз так быстро Пройду специально, чтобы вы не читали. И в следующем видео запишу, что это за продукт. Вот. Вы будете в позитивном шоке. Да, это тоже пробнички, кстати. Кто хочет получить такие пробнички, вы можете под этим видео... это. Жидкий мультивитамин, который содержит много-много всего, я в следующем видео запишу и все вам покажу. Вот смотрите, столько вот продукции пришло, да? Сейчас мы вот берем. смотрите, вот нужно быть продуктом своего продукта. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Чтобы не упустить новость. А я сейчас вам э, спешу и запишу видео по этому продукту.